Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Живниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы поговорим с вами про невротический кашель и о том, как от него избавляться. Достаточно многие люди, сталкиваясь с неврозом, испытывают определенный набор симптоматики. И в первую очередь вы должны понять, что невротический кашель – это такой же симптом страха, симптом ВСД, симптом невроза, как и любые другие. Почему же именно у вас или у кого-то возникает этот невротический кашель? Дело в том, что у нас у каждого есть определенные физиологические особенности. У нас у всех разный рост, телосложение, там, активность мышечная, мышечный тонус, осанка, строение скелета, то есть особенности разные, функционирования, в том числе и особенности вегетативной нервной системы. Когда у человека возникает страх, то он провоцирует определенный набор симптомов. Но у каждого эти симптомы проявляются по-разному. Точнее, каждый человек по-разному их ощущает. Например, как я много раз говорил, у меня от страха возникает напряжение в ногах и, соответственно, дискомфорт в животе и напряжение, может быть, в теле возникает. Да? У кого-то это провоцирует головокружение, у кого-то повышается сердцебиение, краснеет лицо, дрожь в руках, то есть у кого-то пересыхает во рту. И вот здесь невротический кашель – это скорее не кашель как таковой, это то, что при возникновении страха происходит процесс остановки слюноотделения. То есть, у нас постоянно возникает слюноотделение. Если этот процесс останавливается, то, соответственно, во рту у человека пересыхает. Помимо этого, человек начинает более интенсивно дышать, и потому что появляется необходимость, в большего, повышается потребность организма в кислороде, и человек начинает больше дышать. То есть, если вы заметите, что если вы ртом будете дышать, то у вас быстро и в горле тоже пересыхание происходит. Также у людей возникает в том числе и ком в горле. И вот когда у вас уже все пересохло, человек начинает а, чувствовать кашель. То есть вот такой вот кашель сухой, невротический, это связано именно с вот этой последовательностью симптомов. Также немаловажную роль играют не только ваши физиологические особенности, влияет еще и несколько других компонентов. Например, один из них – это ваша сосредоточенность на самих ощущениях. Условно говоря, если человек во время стресса знает, что у него пересохнет в горле, начнется кашель, он тут же все внимание заостряет. И очень часто он может чувствовать более сильные ощущения, те, которые даже сейчас еще в слабой форме. Следующий компонент – это ваш уровень тревожности. В большинстве случаев то, как вы реагируете страхом, насколько сильные симптомы, будет связано с общим уровнем тревожности. Если уровень тревожности низкий, то вы спокойно реагируете даже на стрессовые ситуации, они не вызывают сильного беспокойства и не провоцируют соответствующие сильные симптоматики в теле. Второй момент – это ваш образ жизни, который вы ведете, потому что если, ну то есть здесь мы говорим исключительно об образе жизни, то есть что вы делаете в течение каждого дня. Если вы плохо спите, не высыпаетесь, переутомляетесь, у вас есть много вредных привычек, у вас, соответственно, плохое питание, да, то есть вы плохо питаетесь или недостаточно питаетесь, а, ведете сидячий образ жизни, не занимаетесь спортом, не находитесь на свежем воздухе, то есть, собственно обычные вещи, да, плюс у вас может быть питание не сбалансировано, то есть вы много используете плохой вредной пищи едите, это все ухудшает ваше общее физическое самочувствие, плюс, в соответствии с этим добавляется еще и ваш возраст. Соответственно, на фоне ухудшенного самочувствия, если есть повышенная тревожность, то возникающий страх сильные симптомы вызывает. Добавляем к этому Вашу сосредоточенность на симптоматике, ваши переживания насчет самих симптомов, типа, что этот кашель это не кашель, а это моя проблема со здоровьем, которую никто еще не может найти, то вы получаете коктейль из совокупных причин, которые приводят вас каждый раз к возникновению невротического кашля. В большинстве случаев вы можете даже его, как только о нем подумаете, уже испытать. Потому что вы можете подумать, так, сейчас проверю, есть ли он у меня или нет. А вдруг есть страх уже возникает, провоцирует опять же ваш кашель. Соответственно, когда мы говорим о том, чтобы человек избавился от невротического кашля, вы должны всю эту совокупность причин уменьшать. То есть вы должны избавляться от совокупных причин, которые приводят вас в сумме, к невротическому кашлю. В первую очередь вам нужно понять, что невротический кашель это всего лишь ваши симптомы страха в теле. Это позволит снизить беспокойство в отношении самого кашля, чтобы правильно считать, что да, это всего лишь моя такая психозоматика, связанная с возникновением страха. Ничего более нету. То есть это просто физиологически обоснованные вещи, как у кого-то повышенная потливость на фоне стресса или как у кого-то головокружение на фоне стресса, это все является физиологией. Второе – это ваш образ жизни, то есть вы должны его настроить. Понимаю, что для многих из них, из людей, из вас, это взаимосвязано с вашей тревожностью. Поэтому следующий этап – это работа над тревожностью, потому что у вас этот невротический кашель может возникать именно в тех ситуациях, когда возникает на что-то переживание. У тех, у кого он постоянно, это связано с фоновой повышенной тревожностью. Ваша фоновая повышенная тревожность также состоит из отдельных тревожных событий. Чтобы этого произошло, то есть чтобы вы снизили свою тревожность достаточно, четко понять, что есть уже технология для этого, четкая технология снижения тревожности, которая успешно мною применяется в рамках моей работы с клиентами на курсе психотерапии по скайпу. Если вы хотите, чтобы мы с вами сделали это вместе, переходите в описание к этому видео, там есть ссылка на курс, заходите на сайт, оставляйте заявку. Для тех же, кто пока не готов, в прикрепленном комментарии будет ссылка на видеокурс «5 шагов». В этом видеокурсе я как раз рассказываю про симптоматику страха более подробно, про то, как фиксировать события, как менять к ним восприятие, как снижать, собственно, тревожность. И вот, когда вы снижаете общую тревожность, работаете над своим образом жизни, улучшаете общее самочувствие, то страх уже не способен, во-первых, так сильно возникать и так сильно провоцировать симптомы. Понимание самих симптомов позволяет спокойнее относиться к ним, не зацикливаться на них и не испытывать вторичный страх на сами симптомы. Спустя время, на фоне улучшения вашего самочувствия и снижения тревожности, невротический кашель у вас пройдет. Не стоит думать, что... Если вы избавитесь от невротического кашля, что это единственное, что вам нужно сделать. Наоборот, невротический кашель это всего лишь следствие вашей проблемы, Они а не является самой проблемой. Потому что многие клиенты и люди, и вы знаете даже таких, они пишут об этом, что у них проходят какие-то симптомы, но в то же время появляются какие-то новые. Это просто зависит от того, на что они переключают свое внимание. Чтобы вообще не возникало симптомов, нужно, чтобы ваш уровень тревожности был низкий. А так как у вас вообще есть эта проблема, это говорит о склонности к накоплению тревожных событий и повышению вашего уровня тревожности. Поэтому основная задача, если вы хотите найти точку приложения усилий, в каком направлении двигаться, я бы каждому из вас порекомендовал работать над снижением тревожности. Потому что именно фиксация и разбор тревожных событий приводит к к снижению тревожности, к сокращению событий, которые вы воспринимаете как опасные, к улучшению вашего сна, к улучшению вашего аппетита, к повышению вашей жизнерадостности, к улучшению ваших физических выносливостей в течение дня. Сил увеличивается, вы лучше высыпаетесь. Это приводит к улучшению самочувствия, к еще большему снижению симптомов, вызванных страхом, кому, к которым относится как раз ваш невротический кашель. Если у вас есть другие какие-то симптомы, напишите о них в комментариях и вы получите точно такое же видео, в котором я расскажу именно про ваш случай. Спасибо за внимание, друзья. Удачи вам, всем пока.